Блажен тот паст, кто во имя милосердия и доброты Ведет слава за собой сквозь долину тьмы Ведь именно он и есть тот самый, кто воистину печется о ближних своих И совершу над ними великое мщение И свое наказание яростное над всеми теми Кто мы замыслил отравить братьев Братья. моих И узнаешь ты, что имя мое Господь